всем привет сегодня покажу вам как я оформляла торт космос белково-заварным кремом заметьте это важно сгущенку перебила миксером добавила масло перемешала сюда однородности бананы помыла почистила порезала и сбрызнула лимонным соком чтобы они не почернели в торте собираю торт в кольце у меня медовик чередую слой бананов в слой со сгущенки Накрываю пищевой пленкой и отправляю в холодильник отстояться 10-12 часов, либо на ночь. После того, как торт отстоялся, достаю торт из холодильника, убираю кольцо и убираю с боков торта лишний крем. Переношу торт на подложку, на поворотный столик и покрываю белково-заварным кремом в два этапа. Убираю лишний крем с подложки. Оставшийся крем окрасила в четыре разных цвета. Добилась я таких цветов путем смешивания разных цветов краски. Теперь такими мазками наношу поочередно. Сейчас сначала черный крем по бокам и сверху торта затем желтый ну и так последовательно все остальные цвета единственное что когда я рисовала картинку у себя в голове она была у меня совершенно другая чем получился торт в итоге поэтому э, в этом плане белково-заварной крем непредсказуемый он при смешивании дает непонятный цвет поэтому от этой идеи на будущее я отказалась уже то есть э, теперь я буду просто окрашивать торт, э, а не крем. Вот так я скажу. В хаотичном совершенно порядке, как моей душе было угодно, я вот э, делала маски. Теперь шпателем я выравниваю торт. И где получаются пробелы, добавляю крем, снова прохожу железным шпателем Так как пластиковый иногда дает зазубренный, потом чертит по торту. Торт получился совершенно неожиданного цвета, он был сиреневый, а мне нужен был синий, поэтому я э, кисточкой брала синюю краску и наносила ее на торт. Затем прошлась шпателем. Языки потом были синие, но так со всеми яркими э, цветами и кремами в торте. Мне этого показалось недостаточно, и я добавила еще поверх серебряной краски. И не ошиблась в этом, потому что торт... Настолько стал вот красивый с этими блесточками, он так переливается, так блестит, ну, просто вообще вот словами не передать. В общем, мне очень понравилось. С учетом того, что белково-заварной крем, он сам по себе блестит, таким вот, если делать, допустим, какие-то розы или это, то неестественный цвет, он не дает, не, точнее, неестественный блеск цветам. В данном случае это на руку того, что он начинает играть, он блестит и на фоне еще золотисто-серебряной краски он вообще красиво смотрится. Теперь я беру сахар и добавляю в него кондурин. Таким образом окрашиваю и получается сахар. Тоже как серебро. Вот оно переливается, так очень-очень красиво. Вот Иногда летом, когда на солнышко светит, ой, не летом, а зимой, выходишь на улицу, и снег лежит, и светит солнышко. Вот как будто серебром посыпали. То же самое, вот и сахар получается. Я в хаотичном тоже порядке распределяю сахар по торту. И еще решила добавить сухого кондурина на торт. беру на кисть и дую на кисть. сдувая кондурин с кисти, он падает на торт и ложится так как, вот, как вы хотите. Либо можно просто потрясти кисточкой. На верхней части торта будет располагаться созвездие овна. При помощи шпажки я делаю такие отметочки себе, где будут лежать звезды. Бусинки я буду использовать четырех разных размеров, самые большие 5 миллиметров, маленькие 1 миллиметр. При помощи пинцета я укладываю самые большие бусинки созвездия Овна. И мне показалось недостаточным, потому что когда смотришь сверху, непонятно, что там изображено. Поэтому решила прорисовать линии с помощью маленьких бусинок 1 миллиметр соединив звезды. Таким образом, созвездие получается более четко и его видно. На передней части я изображу знак Зодиака, значок Овна, и уложила надпись из мастики. Там у меня золотой краситель я использовала. Вот такой чудесный торт получился. Я очень рада, что он получился, что я добилась такого результата именно белково-заварного крема э, с помощью белкового заварного крема. Потому что я только с ним и работаю. Так как остальные крема на масляной основе с сыром маскарпоне, с творожным сыром сливочным. Это все очень красиво, вкусно и хорошо, но это дорого. А это такой бюджетный вариант, можно сказать... И ну, я очень довольна. Так как торт у меня ехал в общественном транспорте, поэтому пришлось его упаковать э, в коробку. Но я не люблю эти коробки, потому что с ними очень много возиться. Спасибо за обратную связь. Такой торт был в разрезе. Спасибо, что были со мной, смотрели. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.